Отталкивание кольца при приближении магнита означает, что магнитное поле индукционного тока направлено противоположно магнитному полю магнита. Притяжение кольца при удалении магнита означает, что магнитные поля индукционного тока и магнита обращены одноименными полюсами. Возникающий в замкнутом контуре индукционный ток имеет такое направление, что созданное им магнитное поле препятствовала изменению магнитного потока, вызвавшего этот ток.